Я думаю, в этот момент мы оба одновременно издали крик, в котором смешалось все: Восторг, удивление, ужас и недоверие. Конечно, у нас имелись какие-то познания, умерявшие наши чувства. Можно было, например, вспомнить причудливую природную форму камней Сада Богов в Колорадо, или удивительную симметричность отполированных ветром скал. Аризонской пустыне или принять открывшееся зрелище за мираж, вроде того, что созерцали прошлым утром, подлетая к хребтам безумия. Надо было непременно опереться на что-то известное, привычное, чтобы не лишиться рассудка при виде бескрайней ледяной пустыни, на которой сохранились следы разрушительных ураганов и кажущегося также бесконечным грандиозного, геометрически правильного каменного лабиринта, со своей внутренней ритмикой, вздымающего свои вершины, испечренные трещинами и впадинами над вечными снегами. Снежный покров здесь, кстати, был не более 40-50 футов, а кое-где и того меньше. Невозможно передать словами впечатление от кошмарного зрелища. Ведь здесь, не иначе как по наущению дьявола, оказались порушены все законы природы. На этом древнем плоскогорье, вознесенном на высоту 20 тысяч футов над уровнем моря, с климатом, Непригодным для всего живого еще за 500 тысяч лет до появления человека. На всем протяжении этой ледяной равнины высились, как бы не хотелось в целях сохранения рассудка, списать все на обман зрения. Каменные джунгли явно искусственного происхождения. А ведь раньше... Мы даже и мысли не допускали, что все эти кубы и крепостные валы могут быть сотворены отнюдь не природой. Да и как допустить, если человек в те времена, когда материк сковал вечный холод, еще мало чем отличался от обезьяны. Но теперь власть разума основательно поколебалась. Гигантский лабиринт из квадратных, округлых и прямоугольных каменных глыб давал недвусмысленное представление о своей подлинной природе. Это был, несомненно, тот самый дьявольский город-мираж. Только теперь он раскинулся перед нами как объективная, неотвратимая реальность. Выходит, проклятое наваждение имело под собой материальное основание. Отражаясь в облаках ледяной пыли, этот доисторический каменный монстр посылал свой образ через горный хребет. Призрачный фантом, конечно, нес в себе некоторые преувеличения и искажения, отличаясь от первоисточника. И все же реальность показалась нам куда страшнее и опаснее, чем грезы. Только колоссальная, нечеловеческая плотность массивных каменных пашин и крепостных стен уберегла от гибели это жуткое творение, которое сотни тысяч, а может и миллионов лет, дремало здесь. Посередине ледяного безмолвия. Корона Мунди. Крыша мира. С наших губ срывались фразы одна без связи, другой. Наши головы кружили от невероятного зрелища, раскинувшегося внизу. Мне вновь пришли на ум таинственные древние миры которые так часто вспоминались в этом мертвом антарктическом крае. Демоническое плато Ленг, Миго, омерзительный снежный человек с Гималаев, рукописи с содержащимися там намеками на их, нечеловеческое происхождение, культ к долгу, некрономикан. Гиперборейские легенды о бесформенном цадагу, о звездных пришельцах, еще более аморфных. Город тянулся бесконечно далеко в обе стороны. Лишь изредка плотной застройки редела. Как бы пристально ни вглядывались мы в его правую от нас или левую части. Протянувшиеся вдоль низких предгорий, мы не видели большого просвета, только с левой стороны от перевала, над которым мы пролетели, была небольшая прогалина. По чистой случайности, мы наткнулись как бы на пригород, небольшую часть огромного мегаполиса. Предгорье заполняли фантастического вида каменные постройки, соединявшие зловещий город с уже знакомыми нам кубами и крепостными валами. Последние, по всей видимости, являлись ничем иным, как оборонительными сооружениями. Здесь, на внутренней стороне хребтов, они были на первый взгляд столь же основательными, как и на внешнем склоне. Неведомый каменный лабиринт состоял по большей части из стен, Высота которых колебалась от 10 до 150 футов, не считая скрытого под льдом, конечно. А толщина — от 5 до 10 футов. Сложены они были из огромных глыб, темных протерозойских сланцев. Строения очень отличались друг от друга размерами. Некоторые соединялись на манер сот, Исплетения эти тянулись на огромное расстояние. Постройки поменьше стояли отдельно. Преобладали конические, пирамидальные и террасированные формы, хотя встречались сооружения в виде нормальных цилиндров, совершенных кубов или их скоплений, а также другие прямоугольные формы. Кроме того, повсюду были разбросаны причудливые пятиугольные строения, немного напоминавшие современные фортификационные объекты. Строители постоянно и сознанием дела использовали принцип арки. Возможно также, что вперед расцвета. Город украшали купола. Все эти каменные дебри изрядно повыветривались, а само ледяное поле, на котором возвышалась верхняя часть города, было засыпано обломками обрушившихся глыб, покоившихся здесь с незапамятных времен. Там, где лед был попрозрачнее, просматривались фундаменты и нижние этажи гигантских зданий, а также каменные мосты, соединявшие башни на разных уровнях. На открытом воздухе мосты не уцелели, но на стенах от них остались следы. Вглядевшись пристальнее, мы заметили изрядное количество довольно больших окон, кое-где закрытых ставнями, изготовленными изначально, видимо, из дерева, а со временем ставшими окаменелостью. Но в массе своей окна угрожающе зияли пустыми клозницами, крыши в основном отсутствовали, а края стен были стерты и закруглены. Но некоторые строения, преимущественно конической или пирамидальной формы, окруженные высокими ограждениями, стояли незыблемо, перекор времени и стихия. В бинокль нам удалось даже разглядеть орнамент на карнизах. В нем присутствовали все те же странные группы точек, что и на древних камнях. Но теперь это представлялось в совершенно новом свете. Многие сооружения разрушились, а лед раскололся по причинам чистого геологического свойства. Кое-где камень стерся вплоть до самого льда. Через весь город тянулся широкий, свободный от построек проспект. Он шел к расщелине в горной низине, приблизительно в миле от перешейка. По нашим предположениям, это могло быть русло большой реки, которая протекала здесь миллионы лет назад, в третичный период теряясь под землей и впадая в бездонную пропасть где-нибудь под огромными горами. Ведь район этот, со множеством пещер и коварных бездн, явно таил в себе недоступные людям подземные тайны. Удивительно, как нам удалось сохранить равновесие духа при том изумлении, которое охватило нас от породительного Невозможного зрелища. Города, восставшего из предвечных глубин задолго до появления на земле человека. Что же все-таки произошло? Путаница с хронологией. Устарели научные теории. Нас подвело собственное сознание. Ответа мы не знали, но все же держали себя в руках. Продолжая заниматься своим делом, вели самолет согласно курсу, наблюдали одновременно множество вещей и непрерывно фотографировали, надеясь, что это сослужит и нам, и всему человечеству хорошую службу. В моем случае, работал укоренившийся навык ученого, любознательность одержала верх над понятной растерянностью и даже страхом. Хотелось проникнуть в вековые тайны и узнать, что за существа жили здесь, возводя свои жилища на столь огромной территории и как они соотносились с миром. То, что мы увидели, нельзя было назвать обычным городом. Нашим глазам открылась поразительная страница из древнейшей, и невероятнейшей главы земной истории. Следы ее сохранились разве что в самых темных, искаженных легендах, ведь глубокие катаклизмы уничтожили все, что смогло просочиться за эти гигантские стены. Страница, однако, подошла к концу задолго до того, как человечество потихоньку выбилось из обезьяньего царства. Перед нами... Простирался палеогенный мегаполис, в сравнении с которыми легендарные Атлантида и Лемурия, Камория, Узулдарум и Олатоя в земле Ламар относились даже не к вчерашнему дню истории, а к сегодняшнему. Этот мегаполис вставал в один ряд с такими дьявольскими порождениями, как Валуси ип в земле Мнар, и безымянный город воровийской пустыне. Когда мы летели над бесконечными рядами безжизненных гигантских башен, воображение то и дело вносило меня в мир фантастических ассоциаций, и тогда протягивались незримые нити между этим затерянным краем и ужасом, пережитым мной в лагере и теперь бредившим мой разум неясными догадками. Нам следовало соблюдать осторожность и не слишком затягивать полет. Стремясь как можно больше уменьшить вес, мы залили неполные баки. И все же мы основательно продвинулись вперед, снизив высоту и тем самым ускользнув от ветра. Ни горным хребтам, ни подходившему к самым предгорьям ужасному городу, не было казалось ни конца, ни края. 50 миль полетов вдоль хребтов не выявили ничего нового в этом неизменном каменном лабиринте. Вырываясь подобно заживо погребенному из ледяного плена, он однообразно простирался в бесконечность. Впрочем, некоторые неожиданные вещи все же встречались. Вроде узоров, выбитых на скалах ущелья, где широкая река, когда-то прокладывала себе дорогу. Дорогу через предгорье, прежде чем излиться в подземелье. Утесы по краям ущелья были дерзко превращены безвестными воятелями в гигантские столбы, и что-то в их бочкообразной форме будило в Дэнфорде и во мне смутные, тревожные и неприятные воспоминания. Нам также повстречались открытые пространства в виде пятиконечных звезд. По-видимому, площади. Обратили мы внимание и на значительные неровности в поверхности. Там, где дыбились скалы, их обычно превращали в каменные здания. Но мы заметили по меньшей мере два исключения. В одном случае... Камень слишком истерся, чтобы можно было понять его предназначение. В другом же, из скалы был высечен грандиозный цилиндрической формы памятник, несколько напоминающий знаменитое змеиное надгробие в древней долине Петры. По мере облета местности, нам становилось ясно, что в ширину город имел свои пределы, в то время как его протяженность вдоль хребтов, казалось бесконечной. Через 30 миль диковинные каменные здания стали попадаться реже, а через 10 под нами оказалась голая ледяная пустыня без всяких следов хитроумных сооружений. Широкое русло реки плавно простиралось вдаль, а поверхность земли, казалось, становилась все более неровной от лога поднимаясь к западу и теряясь там в белёсой дымке тумана. До сих пор мы не делали попыток приземлиться, но разве можно было вернуться, не попробовав проникнуть в эти жуткие и величественные сооружения. Поэтому мы решили выбрать для посадки место поровнее, в предгорье ближе к перешейку и оставив там свой самолет совершить пешую вылазку. Снизившись, мы разглядели среди руин несколько довольно удобных для нашей цели мест, выбрав то, что лежало ближе к перевалу, ведь нам предстояло возвращаться в лагерь тем же путем. Мы точно в 12-30 дня приземлились на ровный и плотный снежный наст, откуда ничто не могло помешать нам спустя некоторое время легко и быстро взлететь. Мы не собирались надолго случаться, да и ветра особо не было. Поэтому решили не насыпать вокруг самолета заслон из снега, а просто укрепить его лыжные шасси и по возможности утеплить двигатель. Мы сняли лишнюю меховую одежду, а из снаряжения захватили с собой в поход немного. Компас, фотоаппарат, немного еды, бумагу, толстые тетради геологический молоток-долото, мешочки для образцов, моток веревки, мощные электрические фонарики и запасные батарейки. Всем этим мы запаслись еще перед отлетом, надеясь, что нам удастся таки совершить посадку, сделать несколько снимков, зарисовок и топографических чертежей, а также взять несколько образцов обнаженных пород соскалоли в пещерах. К счастью, у нас был с собой основательный запас бумаги, которую мы порвали на клочки, сложили в споводный рюкзак, чтобы в случае необходимости, если попадем в подземные лабиринты, применить принцип игры в зайцев-собак. пещеры, где не гулял бы ветер, этот удобный метод позволил бы продвигаться вперед с большей скоростью чем обычные при таких подземных экскурсиях опознавательные насечки на камнях. Осторожно спускаясь вниз по плотному снежному насту, в направлении необъятного каменного лабиринта, затянутого на западе призрачной дымкой, мы остро ощущали близость чуда. Подобное состояние мы пережили 4 часа назад, когда подлетали к перевалу в этих стоящих вековые тайных рептах, Конечно, теперь мы уже кое-что знали о том, что прячут за своей мощной спиной горы. Но одно дело глазеть на город с самолета, и совсем другое — вступить самому внутрь этих древних стен, понимая, что возраст их исчисляется миллионами лет и что они стояли здесь задолго до появления на Земле человека. Иначе, чем благоговейным ужасом, это состояние не назовешь. Ведь к нему примешивалось ощущение некой космической аномалии. Хотя на такой значительной высоте воздух был окончательно разряжен, что затрудняло движение. Мы с Денфортом чувствовали себя неплохо, полагая в своем энтузиазме, что нам по плечу любая задача неподалеку от места посадки торчали вросшие в снег бесформенные руины, а немного дальше поднимались над ледяной корой примерно футов на 10-11. Огромная крепость в виде пятиугольной звезды со снесенной крышей. К ней мы и направились, и когда наконец прикоснулись к этим источенным временем гигантским каменным глыбам, нас охватило чувство, что мы установили беспрецедентную и почти богохульственную связь с канувшими в пучину времени веками, до сих пор наглухо закрытыми от наших сородичей. Эта крепость, расстояние между углами которой равнялось 300 футам, была сложена из известняков глыб Юрского периода, каждая в среднем шириной в 6, длиной в 8 футов. Вдоль всех пяти лучей, на 4-футовой высоте, над сверкающей ледяной поверхностью, Тянулся ряд симметрично выдолбленных скотчатых окошек. Заглянув внутрь, мы обнаружили, что стены были не менее пяти футов толщиной. Перегородки внутри отсутствовали. Зато сохранились следы резного орнамента и барельефных изображений. О чем мы догадывались и раньше, пролетая низко над подобными сооружениями. О том, как выглядит нижняя часть помещения можно было только догадываться, ибо вся она была сокрыта под темной толщей снега и льда. Мы осторожно передвигались от окна к окну, тщетно пытаясь разглядеть узоры на стенах, но не делая никаких попыток влезть внутрь и сойти на ледяной пол. Во время полета мы убедились, что некоторые здания менее других скованы льдом, и нас не оставляла надежда, что там, где сохранились крыши, можно ступить на свободную от снега землю. Прежде чем покинуть крепость, мы сфотографировали ее в нескольких ракурсах, а также внимательно осмотрели могучие стены, стараясь понять принцип их кладки. Как сожалели мы, что рядом нет мы, Боди, его инженерные познания помогли бы нам понять, как в те безумно отдаленные от наших дней времена, когда создавался город, его строители управлялись с этими неподъемными глыбами навсегда. До мельчайшей подробности запечатлелся в моем сознании наш путь длиной в полмилита настоящего города. Высоко над нами В горах все это время буйствовал порыча ветер Наконец перед нами раскинулось призрачное зрелище Такая фантасмагория прочим смертным Могла примениться только в страшном кошмаре Чудовищные переплетения темных каменных башен На фоне Белесова Словно бы вспученного тумана Меняли облик с каждым нашим шагом это был мираж из камня, и если бы не сохранившиеся фотографии, я бы до сих пор сомневался, в ябеле все это видел. Принцип кладки оставался тот же, что и в крепости, но невозможно описать те причудливые формы, которые принимал камень в городских строениях. Снимки запечатлели лишь пару наглядных примеров этого необузданного разнообразия, грандиозности и невероятной экзотики. Вряд ли Эвклид подобрал бы название некоторым из встречающихся здесь геометрических фигур. Усеченным конусом неправильной формы, вызывающий непропорциональным портиком, шпилям со странными выпуклостями. Необычно сгруппированным разрушенным колонном, всевозможным пятиугольным и пятиконечным сооружением, непревзойденным своей гротескной фантастичности, находясь уже в окрестностях города, мы видели там, где лед был прозрачным, темневшие в ледяной толще трубы каменных перемычек соединявшие эти невероятные здания на разной высоте. Улиц в нашем понимании здесь не было, только там, где прежде протекала древняя река, простиралась открытая полоса, разделявшая город пополам. В бинокле нам удалось разглядеть вытянутые по длине здания, полустершиеся барельефы и орнаменты источек. Так понемногу в нашем воображении начал складываться былой облик города. Хотя теперь в нем отсутствовало большинство крыш, шпилей и куполов, когда-то он был весь пронизан тесными проулками, похожими на глубокие ущелья. Некоторые чуть ли не превращались в темные туннели из-за нависших над ними каменных выступов или арок мостов. А сейчас он раскинулся перед нами как порождение чьей-то мрачной фантазии. За ним клубился туман, в северной части которого пробивались розоватые лучи низкого антарктического солнца. Когда же на мгновение солнце скрылось совсем и все погрузилось в полумрак, мы отчетливо уловили некую смутную угрозу, характер которой... Мне трудно даже описать. Даже в отдаленном завывании, не достигающего нас ветра, бушующего на просторе среди гигантских горных вершин, почудилась зловещая интонация. У самого города нам пришлось преодолеть исключительно крутой спуск, где обнаженная порода по краям равномерно чередующихся выступов заставило меня подумать, что, видимо, в далеком прошлом здесь существовала искусственная каменная лестница. Без сомнения, глубоко под подальком обнаружились бы ступени или что-нибудь в этом роде. Когда, наконец, мы вступили в город и стали продвигаться вперед, карабкаясь через рухнувшие обломки каменных глыб, и чувствуя себя карликами рядом с выщербленными и потрескавшимися стенами гигантами, нервы наши вновь напряглись до такой степени, что мы лишь чудом сохраняли самообладание. Поминутно вздрагивал и изводил меня совершенно неуместными и крайне неприятными предположениями относительно того, что на самом деле произошло в лагере. Мне они были просто отвратительны. Ведь вид этого ужасного города-колосса, поднявшегося из темной кучины глубокой древности, и меня наталкивал на определенные выводы. У Денфорта не на шутку разыгралось воображение. Он настаивал, что там, где засыпанный обломками проулок делает крутой поворот, видел удручившие его. Непонятные следы Он постоянно оглядывался Уверяя, что слышит Еле различимую Неведомо откуда доносящуюся музыку приглушенные трудные звуки Напоминающие забывание ветра Наводили на тревожные мысли И навязчивое пятиконечие в архитектуре И рисунок нескольких сохранившихся орнаментов в нашем подсознании уже поселилась ужасная догадка, кем были первобытные создания, которые воздвигли этот богохульственный город. В нас, однако, не совсем угас интерес первооткрывателей и ученых, и мы продолжали механически отбивать кусочки камней от разных глыб, пород, применявшихся в строительстве. Хотелось набрать их побольше, чтобы точнее определить возраст города. Громадные внешние стены были сложены из юрских и команческих камней, да и во всем городе не нашлось бы камешка, моложе плеоцена. Несомненно, вы блуждали по городу, который был мертв, по крайней мере, 500 тысяч лет, а может и больше. Кружа по этому сумрачному каменному лабиринту, мы останавливались у каждого доступного нам отверстия, чтобы заглянуть внутрь и прикинуть, не взяли туда забраться. До некоторых окошек было невозможно дотянуться, в то время как другие открывали нашему взору вросшие в лед руины под открытым небом, вроде повстречавшейся над первой крепости. Одно достаточно просторное, так и манило воспользоваться им. Но под ним разверзлась настоящая бездна, и никакого спуска мы не разглядели. Несколько раз нам попадались уцелевшие ставни, дерево из которого их изготовили, давно окаменело. Но строение его, отдельные прожилки еще различались. И эта ожившая перед нами древность просто кружила голову. Ставни вырезали из мезозойских голосеменных хвойных деревьев, а также из веерных пальм и покрыто семенных деревьев третичного периода. И здесь ничего моложе плиоцена. Судя по расположению ставин. По краям которых сохранились метки от давно распавшихся петель странной формы. Они крепились не только снаружи, но и внутри. Их, казалось, заклинило. И это помогло им сохраниться, пережив изъеденные ржавчины, металлические крепления и запоры. Наконец мы напали на целый ряд окон, обвинчавшим здание в громадном пятиугольнике. Сквозь них просматривалась просторная, хорошо сохранившаяся комната с каменным полом. Однако спуститься туда без веревки не представлялось возможным. Веревка лежала у нас в рюкзаке, но не хотелось возиться без крайней необходимости с 20-футовой связкой. Особенно в такой разряженной атмосфере, где сердечно-сосудистая система испытывала большие перегрузки. Огромная комната была, скорее всего, главным вестибюлем или залом, и наши электрические фонарики высветили четкие барельефы с поражавшими воображение разными портретами, идущими широкой полосой по стенам зала и отделенными друг от друга традиционным точечным орнаментом. Постаравшись получше запомнить это место, мы решили вернуться сюда в том случае, если не найдем ничего более доступного. В результате мы отыскали проем в стене с арочным перекрытием, шириной 6 и длиной 10 футов. Прежде сюда подходил воздушный мостик, соединявший между собой здание. Не знаю, как раньше, но теперь бы он располагался всего в пяти футах над ледяным покровом. Эти сводчатые проходы соответствовали верхним этажам. Сохранился здесь, к счастью, и пол. Фасадом это доступное для нас строение было обращено на запад, спускаясь ко льду террасами. Напротив него, там, где зиял другой арочный проем, Возвышалась обшарпанная глухая постройка цилиндрической формы С венчающим ее округлым утолщением Футах в десяти над единственным отверстием Гора обломков облегчила нам вход в первый дом Но хотя мы ждали такого удобного случая И мечтали о нем На какое-то время нас охватило сомнение Мы не побоялись влиться в эту стародавнюю мистерию это правда, но тут нам предстояло вновь собраться с духом и войти в уцелевшее здание, баснословно древней эпохи, природа которой постепенно открывалась нам во всей своей чудовищной неповторимости. В конце концов, мы почти заставили себя вскарабкаться по обледенелым камням к провалу в стене, и спрыгнуть на выложенный сланцами пол. Туда, где, как мы еще раньше разглядели, находился вестибюль с барельефными портретами по стенам. Отсюда во все стороны расходились арочные коридоры. И понимая, как легко заблудиться в этом сплетении коридоров и комнат, мы решили, что пора рвать бумагу. До сих пор мы ориентировались по компасу, а то и просто на глазок. По-видимому, это всюду хребтам, лишь ненадолго заслоняемым шпилями пашин. Но теперь это было невозможно. Мы порвали всю лишнюю бумагу и запихнули клочки в рюкзак Денфорда, порешив тратить ее по возможности экономнее. Этот способ казался подходящим. В старинном сооружении не было сквозняков. А в случае, если ветер вдруг все же разгуляется, или кончится бумага, мы сможем прибегнуть к более надежному, хотя и требующему больших усилий способу. Начнем делать зарубки. Трудно было понять, как далеко простирается этот лабиринт. Строения в городе так тесно соприкасались друг с другом, что можно было незаметно переходить из одного в другое по мостикам, прямо под льду. Если, конечно, не натолкнешься на последствия геологических катаклизмов, обледеневших участков внутри встречалось не так уж и много. Там же, где мы все-таки натыкались на ледяную толщу, повсюду сквозь прозрачную поверхность видели плотно закрытые ставни, как будто город специально подготовили к нашествию холода, как бы законсервировали на неопределенное время. Трудно было отделаться от впечатления, что город не бросили в спешке, застигнутые внезапной бедой, а покинули сознательно, и речи не могло идти о постепенном вымирании. Может, жители знали заранее о вторжении холода? Может, ушли из города все вместе, отправившись на поиски более надежного пристанища? Нельзя ответить с точностью, какие геофизические условия способствовали образованию ледяного покрова в районе города. Но это не мог быть долгий изнурительный процесс. Возможно... Причина крылась в излишнем скоплении снега или в разбиве реки, а может прорвала заслон и снежная лавина, обрушившаяся на город с гигантских горных хребтов. В этом невероятном месте могли прийти на ум самые смелые фантастические объяснения.